Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы будем подключать видеорегистратор, точнее, проводить его правильно, как это и должно быть. То есть, сделать скры... скрытую проводку подключения. Сейчас у меня подключен вот таким образом, то есть, напрямую идет в розетку сюда подключается. Меня это уже раздражает, потому что я езжу уже так практически 4 месяца с момента покупки автомобиля. Вот этот вот провод висит прямо посередине мультимедийной системы. И это при меня очень сильно бесит я наконец-таки дождался все вот такие вот причиндалы для подключения здесь у нас разветвлитель предохранителей специальный и вот эта вот розетка вот эту розетку друзья не представляете я ее ждал с февраля месяца первую которую я заказал, она ко мне не приехала где-то потерялась Вот пришлось заказать вторую За доставку за, ее, за нее я отдал больше, чем вот сама эта розетка стоит Но зато она отслеживалась и наконец-то приехала Теперь я могу установить регистратор нормально Также нам понадобится канцелярский нож, чтобы зачи зачистить провода И плоскогубцы, чтобы зажать Специальные зажимы а, Можно еще взять ленту антискрипт но я благополучно ее забыл поэтому будем без нее вот сам регистратор провод usb заказывал также на aliexpress у него идет оплетка такая как шнуровочная очень мягкая сам разъем здесь идет магнитный то есть он примагничивается очень удобно, когда вам необходимо снять регистратор, если вы его заносите, не оставляйте в машине, то вы просто, когда садитесь в машину, просто прищелкиваете и он у вас включается. Вот. Поэтому используется будет такой провод. Мы его сейчас будем прокладывать поверху, потом по боковой стойке сюда вниз и к блоку предохранителей. Будем подключать вот непосредственно через такие вот штучки очень советую ссылки ссылки на них я оставлю в описании также ссылку на вот этот вот провод я взял 2 метра на всякий случай не знал сколько там нужно метр мало поэтому взял два про запас сама USB розетка у нас вот она у меня двойная буду использовать ее на всякий случай, вдруг, если еще понадобится какой-нибудь USB провод протянуть куда-нибудь, то есть будем использовать его. Начал прокладывать провод, оставил вот такой вот кусок. Этого с запасом должно хватить для подключения к самому видеорегистратору. Провод у нас проходит между потолком и лобовым стеклом. Учтите момент, то, что здесь... Между стеклом и самим, самим потолком такая щель большая, что вот даже вот немножко палец пролазит Поэтому советую э, провод обмотать либо изолентой, либо антискрипом, чтобы он там зафиксировался Так, здесь проходим, соответственно, по, под потолком Доходим до стойки Стойку вот здесь саму пластику, вот эту заглушку снимать не обязательно Можно здесь просто лопаткой оттянуть и просун, просун сам провод, то есть я его здесь уже просунул нормально, здесь под резинку засовываем и проходим уже дальше. По боку, здесь пластиковую заглушку я также боковую снял, как провод здесь протянем. То есть в это отверстие его засунем и выведем вот сюда, где у нас блок предохранителей. Здесь также подключим разветвитель предохранителей и саму розетку. Это я уже покажу отдельно, как мы будем подключать. Так, все, провод я протянул. Вот сюда вот вывел его. Вот он у нас здесь торчит. Сейчас осталось нам взять разветвитель и подключить его к вот сюда вот Так, предохранитель будем использовать Который идет на 10 ампер Вот во втором ряду Третий сверху Вот этот, вот это отвечает за АЦЦ То есть питание а, с аккумулятора То есть когда вы будете включать зажигание Питание будет подаваться Соответственно, нам это и нужно Что при а, включении зажигания У нас будет идти питание на магнитолу И также будет на регистратор Соответственно, нам вот этот предохранитель нужно вытащить. Для того, чтобы вытащить, нам нужны щипцы, которые находятся под капотом. В блоке также предохранителей. Сейчас мы его достанем. Друзья, машине 4 месяца, чуть больше. Все грязью уже закидано. Такой вот вид. Значит, открываем наш блок. Снимаем крышку так и вот здесь вот она у нас лежит точнее наши щипчики То мы их отсюда берем и идем вытаскивать предохранитель так убираем в сторону так здесь, как я и говорил третий сверху вытаскиваем предохранители здесь микро сразу говорю размер у них микро когда будете заказывать вот этот вот разветвлитель он под микро предохранители учтите этот момент значит что нам нужно сам вот этот разветвлитель мы будем включать на место того предохранителя который тут стоял то есть каким образом ставим мы его вот так вот то есть проводом влево потому что плюс у нас идет с левой ножки вот так вот мы его подключим но для начала нам нужно сам предохранитель который мы вытащили поставить вот в этот разветвлитель он ставится ближе ножкам то есть самый низ вот сюда мы его ставим так поставили очень туго туда вставляется поэтому нужно с таким большим усилием туда его всовывать дальше у нас еще в комплекте шел вот такой вот синий предохранитель он на 15 ампер мы его ставим выше то есть следующим также всовываем И продолжаем дальше так все поставили второй предохранитель теперь следующее что мы делаем берем вот эту вот розетку здесь у нас два провода плюс и минус соответственно мы их сейчас разделяем и вот этот вот красный провод соединяем вот с этим красным проводом здесь разъем папа мама в комплекте с разветвлителем у нас шел такой вот разъемчик Сейчас мы его подключим сюда, стянем и соединим с красным проводом. Так, все, провод красный я соединил, папу-маму воткнул. Вот такая вот у нас получается система. Здесь черный провод минус, его будем подключать. Придется опять вот эту пластиковую заглушку снимать, там есть болт. К нему прикрутим минусовой провод, это обязательно, иначе работать не будет. Так что снимаем заново пластиковую заглушку. И сейчас я уже покажу, как прикручу. Итак, у нас получается минус. Прикрутил вот сюда вот я к этому болту под шайбу. Так, провод-разветвитель воткнул. Розетка. И USB-провод с USB-розеткой. То есть так вот все прокладываем сейчас. И, соответственно, вот эту штуку мы сейчас вот так вот установим. Стяжками я стяну. То есть если вот отсюда смотреть, то ее не будет видно вообще. То есть если только мы будем смотреть снизу. Итак, все готово. Все, я установил здесь стяжко стянул вот так вот все это выглядит В принципе все аккуратненько ногой вы здесь никак не заденете так немножко спрятать по сути и все все отсюда ничего не видно опять же розетку здесь не занимаете остается две свободных розетки ничего не мешает вот регистратор провод очень хороший такой способ подключения самый наверное актуальный без всяких там прокладок провода через боковую панель подключение сюда то есть освобождаем розетки здесь у нас все чистенько аккуратненько и в то же время у нас работает всегда регистратор очень удобно включать выключать уносить Соответственно, давайте проверим, раз уж все подключили. Все, регистратор у нас запустился. Все отлично. То есть повернули ключ в первое положение. У нас включается мультимедиа и регистратор. Я считаю что работа закончена. Всем советую именно такой способ, очень практичный. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи на дорогах, друзья. Всем пока!